Продолжаем. Быстро, легко, но законно. Можно? С опаской спрашиваем мы и очень часто с надеждой, что нельзя. И это оправдает наше бездействие, оправдает наше ничего не делание, потому что, ну, нельзя же. Итак, почему не работают аффирмации? Аффирмация – это такая психологическая практика, когда мы себе повторяем «я сильный, я сильный, я сильный». Знаете, как ежик тот, да, на пенечке, который сидел и точил эту аффирмацию «я сильный, я сильный». Когда медведь мимо проходит, он его расшибает, ежик улетает, прилетает, разворачивается говорит «я сильный, но легкий». А почему аффирмация не работает? Дело в том, что аффирмацию, которую мы запихиваем в свое подсознание, чтобы оно поверило, чтобы это стало нашей частью жизни, вступает в конфликт, то есть оно через сознательную часть вступает в конфликт с теми капканами, ловушками и затыками, которые уже лежат в нашей голове. Например, нежели богато, нечего начинать. Мы никогда не будем богатыми. Деньги – это зло. Ничего у тебя не получится. У тебя руки-крюки. Ты вообще там несостоятельный. Если тебя там то-то-то то есть огромное количество установок родительских проклятий, которые мы слышали с, самых, там, с самого раннего детства, потому что наши родители очень нас любили, они очень заботились, они хотели как лучше, но получилось у них как обычно, стали нашей частью. Дело в том, что большая часть этих установок проникла в наше подсознание в тот момент, когда сознательная часть даже не могла... Их отфильтровать, и я напоминаю, что у нас есть волшебная практика, если вы сейчас слышите от своей мамы, от своего супруга, от своих детей, от своих близких там что-то, установку, и вы прямо можете уловить эту установку, типа, ну нет, это не получится, нет, ты не сможешь, ты там простудишься, а ты обез... аккуратно на улице скользко, поскользнешься. Прям практически запрограммировали. В этот момент просто важно сказать, стерто-стерто. И можно еще вот так вот дополнительно щелкнуть. Стерто-стерто. Программа ⁇ ластик ⁇ Мы стираем то, ту установку, которую нам кладут. Но был в нашей жизни момент, и это первые 25 тысяч часов нашей жизни, которые мы не могли ничего стирать. Это первые три года нашей жизни.